Varasem. Mm -hmm. See on 4 nedatest mm -hmm. Sõ aegne. Sõjaaeg. Siis kui üle oli veel kooli pois mm -hmm. Ja vatissja väkke. See on siis kuusis kais taasta. Ja siis mõjuugi tulevad väga tõisised autoportreetsest, et need on kõik Mis puud neid seria siin, et äh, see on 54 ja on teha ka vangila. Ma proli seal Ta tegi selle platit ja kõikaga ja jõud. Ja need piltid ka nii väikedeks, ja. et, äh, et materiaal oli väga-väga mm -hmm. vähe ja siin on juba.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 Et siin on näha seda vabanemist ja sula aegrushovi mm -hmm. sulaega. Mm -hmm. Kui mina siin esimest korda kohtasin, siis, siis mulle tundus küll, et ma kohtasin ühtlasse iloga. Mulli selle ajaga algus kui olin Noor, siis oli enamoodi rohkem, aga, aga kui natuke vanasemaks lägin, siis ja hakkas hakkas ülo. Uno. Baile Para a tu А то, он пошел в супек, потому siis заказ в французском цымском талинге. Затем он пошел в паллас. Тогда он уже был иначе, чем другие. Он заказ ja короткими oli Совершенно непредсказуемый. У него дюймс были длинные, и большинство было связано с красным Бабтисти когутусе и отлустое. Э, мы просто делаем ома сессию немного другим образом, как и Вот мы приехали как раз на хутор Пенди, это место, где жила семья состеров.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 Практически, у меня был мальчик, и мальчик, и мальчик, потому что мальчик был так воплотен, что его его так И называли чертовы состеры, потому что вся мужская часть семьи занималась искусством.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 Это было такой Áš. Он тоже был рад,ع Bref. Он телефон начал думать неф Vincent Мальден p vibrужега. Он могет сделать и роликой. Такой платья, он мистичный decorative кофт pra Read可以?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 специально находил березы, жог ее и потом этими углями рисовал везде, где только возможно. Малым, сексу, ли там Все были пюнингом. Но мы понимали, что там не было не поменялось. Что я не знал, что мы не это паппи,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 А я несешь и 0 от нейтекс. А здесь что Я синолмате такая. Трое нес танут. Мгм. Мгм. Син. Ну нет он интернате свой кофик кутсяся. Немного теме были мы в уле лауа. Нет синон он кофик кусинон. Третья слава за Я встретила его в первый раз в juba? Ja сказал, что придет ко мне сюда. Да, он жил он уже был, ему уже был. Там был ваннитубальный. И оммик, когда были, дыркут, это здание общежития художественного института ПАЛОС и по поводу него есть два мнения, две легенды. Мужская легенда говорит о том, что когда Юлуса товарищи ночью возвращался под утро от девушек, то он, значит, залезал по этой трубе туда в окно и потом открывал им дверь а женская часть говорит о том, что это было женское общежитие, и опять-таки по этим трубам залазил к девушкам. Какая из них точная, никто ни, никогда не рассказывал. Все рассказывали свой вариант. Юла Состер закончил Тартовский художественный институт, который был преобразован из высшей художественной школы Палас. Один из директоров школы Палас, классик эстонского искусства Адывебе, учился в Минхехник, заводил дружбу с кандинскими другими авангардистами. Ученик Адывебе, Эльмар Килц, был учителем Состера. Вот эта линия, вот этот заряд и импульс, заданный кандинским, два Кицы, в конечном итоге всему эстонскому искусству, оно представляется очень важным. Это здание художественного института Палас, которым Юло учился с 1945 по 1949 год. Имавали тулнут тартуша, кушатали все ja tuli static лейтенант гейтенантин G1Е fits мног Elena 050, Аabil cały пост 12 Wowrosp и ascendrat им на сад чтобы и выехали в большую часть вобрujemy и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, oli и, и, и, и, и, и, и, и, и, Sai kokku, Хаapsлурауте, ямас. Равнулись и гаялись, и тот, и тот, и тот, и тот, и ja oma võist post. ja, ja lepiti kokku ja oma vahel nasi ja keegi ei ütle mitte, mida, koputa, ole ja, ja, ja sai laeva päälla ja, ja, ja jõudiski tuli kunsikooli tagas mm -hmm. ja, ja sügised.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 Я здесь еще ни разу в жизни не был, для меня это тоже открытие полное. Пойдемте. Ателья abgesNet manager, если не уме uma est donn ten деньг drop их и лето. А службаmat был расследован должен быть зайд vard в среднем. Nachtlender один принял這個 chickpe ja nightall, nagu туда же он был в finalsне. Соостера в высшем художественном был последний. Не только соостер был репрессирован, все выпускники, блестящие художники, были осуждены по вымышленным обвинениям и прошли сталинский булак.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 И, и, и улывоос, как хкусти, нипсти, дыммата там, там, что у него сюст, и сюст. И, и, и, и, и, и, и, и, и, и, mis see siis on? и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, и, Ja siis ta tuli sell tagasi, ütles Kas, tead, kambris on nii palju, et rahast ja täis, igavane sumin ja sagin ja see ei saa üldse midagi mõtelagi ja keskenduda. Ja, aga seal oli küll kenad. Et mõtlesid oma mõtteid ja arutasid kusti ja asju, probleeme mõtlesid ja jäi selle, selle kaanisusega väga. Rahule.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 то нам выдают ее дел да тысячи то есть миллионы наверное вот это и есть папка да вот Я... да личное дело соустер юла и бывал наказание в карларе 50 в 50-х годах 20 века ну хотел бы сказать что так как дело находится под грифом в настоящее время мы ну не можем вам его показать полностью. Это есть определенные требования законодательства. Вы понимаете, да? Да, я прекрасно понимаю, но принципе... буду, буду рад любому, что вы мне покажете. Откроем. В принципе, я вам дам. Угу. Вот О, его фотография. Фотографию. Возьмите, пожалуйста. Да. Она со скрепки. Угу. Там две фотографии. Вы представляете, я не видел его никогда таким очень волнительно я понимаю что он его не трогал он самого не видел или Нет, видел ну, он участвовал это же участвовал. дело не одного дня ну он да каждый то год то это допрос -то делали это записи, записи да. да здесь вот его личная его роспись а его личная роспись да. его палец он отпечаток видите да, да. тут еще вот страница там еще страница Mm. Словесный, словесный пострел Это чрезвычайно интересно. И даже не знал, что он такого высокого роста. Он, он Сколько там? 180. Ну Это вот он. Вот плечи горизонтальные, Это я помню, он был такой, да. достаточно такой, да, сильный человек. А вообще вы его помните, да? Я помню, да. Он, к сожалению, ушел, когда мне было 13 лет. Mm. Глаза голубые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 Он сидел с элитарнейшими учеными и людьми, которые представляли просто сливки европейской науки. И Юло, обладая удивительным цепким вниманием, хорошей памятью, он все это приставал в своем крестьянском мозгу.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 sai tohutu karastuse ja piiriituatsiooniikogemuse, kus ta näeb, kuidas kõikreeddavad kõik valetavad, kõik on näib valitsset он moraaldu en olemaatu julm ta näääeb seda. See on kogemus on üks osa tema illustks ole Ja ma arvan, et sa onna viljem tema loomingulga selle teravuuse. mis ta ja, sai naise sealt? ehks j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 А потом я стала получать письма с рисунками. Всюду мои портреты, в каждой строчке мечты о соединении.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 Когда я пришел из лагеря с моей женщиной, с ja мамой, и сталина, когда было еще и он не получил жилищного допуска в Таллине, и он не получил жилищного допуска kadus критически ja настроен,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 который с большим трудом нам удалось получить потому что сука не хотел давать уголовникам отдельную комнату москва weiskent kusk samom Toetatud ja eriti veel mingid eestlased, nagu nii, nii oli teada, et rahva vahel ased. Aru saanud, et see väga halvasti aluskus käis rõta jaamas laadimas ja turul ja kus siis. No, ja mingi tähte seis oli nii, et külasooter läks suma juurde, kui kirjasta küsima, kas ta leiduks mingit väikest tööd.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 пить кофе и как бы общаться весь день. Этот портрет а, слева по памяти. Ну, помнили груду Куда Иисусе, каждый из нас может рисовать, например, глаза. Я умею рисовать мой портрет, как его рисует солсты, и подписывать его как солсты, ваше мнение. На Падалопукса тулей sellest välja elu alline sõprus, mis muutis väga üloeu ja muutis ka soobu elu. Nad määrats enost kui kunstnikud vabad mehed hinnismaal, ja mitte vapad Nad akkavad uurima, siis neid kunšti millest see sulet runna ilmanjad. Üloobist tervema päeva istuskionistuslauvaga ja joonistas, kuidas ei suhelnud. Ja siin on nüüd kõik ererinvad teemad aboluutset mängite joonistutes läbi, et tal on eritise vi aastate lõp ta vabaneb, то есть он то, чего раньше было нельзя. моцагонистику инструкцию, сайт, курс, сайт, сайт, чуть сайт, курс, сбиваться в какие-то шайки, какие-то группы. Вот тихо-тихо складывалась группа такая. Юра Шоболев, Эрнст Неизвестный, Толя Брошеловский и Володин Анкелевский, совсем молодые ребятки. И я. Вот однажды в дверях стала фигура большого мужчины в черном в клеёнчатом плаще и в черном бирете. Я пришел на вас поклятеть, сказал он. Вот так я первый раз увидел и познакомился с Фило. От него исходила эманация независимости, какой-то раскованности, силы. У него была очень интересная мимика,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 Соболев приглашает твоих друзей, будущих звезд и официального искусства. Солстер был первый, кого пригласил Соболев. Юла Солстер работал как иллюстратор для а, журналов а, «Знание силы и химии жизнь. а Это были те журналы, которые все активно читали. Они формировали а, совершенно иную оптику у тех людей,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 Это одна из первых бригад коммунистического труда, патриотического движения, зародившегося накануне 21-го съезда партии. Замечательное свершение советских людей глубоко волнуют мастеров нашего искусства. Ведь была знаменитая история, как соостера принимали в союз художников. Выходит Состер, приносит свои работы хоть совету, который весь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 А как не надо. И так это легче, чем землю копать. Ему был присущ некоторый юмор над всей этой советской системой. Верно, Состори, Ритибеала, Монезии, Будус, всякого на мир, порантусный желание или уск, но он все-таки боролся за эту свободу за себя, ну, для себя. Свобода за что-то, свобода за свою творчество. И здесь, все-таки, Соустер реализировал это фантастика и делал совершенно имизуас, что не делал в что не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 Задача жить так, как ему представляется, а дальше хоть трава не растет. С Кабаковым Ило делил мастерскую в течение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 самая дверь, которая вела в мастерскую отца. <музыка> Это все, что осталось от мастерской после пожара.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 Астоле, когда был в Эстис, был 100-летний, и когда был на улице, то на улице. Я помню, что он ходил в что умее, то он целый целую целую целую целую целую целую целую целую целую Ta tuli Tartusse ja rääkis, mida tähendab tõline abstraktne kunst teaate. Mm -hmm. Te järge Ja vaga nende visi asjatega kolooriidi ja muasiga vaid tehke kaagi nisugus, mis on vägeev ja võimaasi. не kalla ja lööedasi Sest teoled ju kõik nii andekad. Te on kõik, kõik olemas, oleta tetse võimaliseded isuguseks no, Ajastuks. Ja что с первого ролика были мальчики, которые же нарушrow сидят, я уже отк見 с храм- Brother в городе. Я иду в я крикнула со старой собрала т, ja собрала. Сижули с ней, да нам и к ней историки сидим, кисиденлику сдаются. Сижули ярия горнеги, да сенубку да, естьисты и даёт. Эксалат. Я, когда Москва-польт板li еёстьев в кое ja Eesti итальянных Зостер mängu и естапJI, no. mm -hmm. kes on praegu Eesti kõige incident 1991, позр Ι Ir invention учеб 대표, который в годplate обido Вரонтипау Очевидец southeast 抱ать Собола паузов kunst, проявляет напряженности с칙и и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 Все было, так сказать, изъято, копия единственная была уничтожена, которую просто вынесли на студийный двор, вынули с металлической коробки пленку, положили на колоду и, как качан капусты, просто ее разрубили на четыре части. А переделанная копия хранилась в сейфе у директора. СССР все эти годы, руководствуясь определенными 20 20-ми съездами партии, программы, неуклонно вела советский народ по пути строительства коммунизма. Наше предсъездное время, это было время уже какого-то затихания. И Юлу, один из первых почувствовал как бы конец эпохи.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 После шлю 경찰, правило,ality против Пойка viia Eestisse ja как Уло Россия готовили. И они отченились предотвали мои гр 하�гию витам Кузюрья. Они были разб Background их России! Они tulятِ Тartу селью. Он отправил это зато влаги за меня, чтобы Ja Arvestaddes seda, et enne oli ülo korral. Eestis mõne üksiku tööga näidatud. Siis tu seitük. esimesel korrus lavada näitus. trykiti katalogog, et se oli see on tegelikult soteriaoon algus. Мы собрались и все поехали туда, ведь это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 Большой художника, художник, важный эстонский культур, должен находиться ja родине. Тарту, и я думаю, что это будет улучшением, когда музею будет 4 тысяч работы в Тартус. И в Тартуте не может быть восточный урожайся. Кто в Тарту констимуузиуме не может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 Устраивать его выставки, выпускать о нем книжки. туля мину Туле туля мину Все. Она ему кирутас. Она рамату. что ли. Я с улицы Красина. Лидия Состер.